История группы 0 началась в 1983 году в Ленинграде, когда Федор Чистяков, Алексей Николс Николаев и Анатолий Платонов еще лучи школьниками начали играть вместе. Тогда Чистяков еще не выбрал своим инструментом баян, хоть и ходил кружок баяна ранее, а также учился ему в музыкальной школе, и играл на бас-гитаре, а затем перешел на клавиши. Группа играла кавера на танцах, позднее началась исполнять собственный материал. В Чистякова это были подростковые баллады про любовь. В 1984 году группа взяла название «Скрэп» и, пользуясь отсутствием матери Чистяковой из-за болезни, записала в домашних условиях одноименный альбом, сделанный сугубо шутки ради. Большую часть вокальных партий исполнила не Чистяков, а Алексей Николаев. Альбом «Скрэп» имеет мало общего с той музыкой, которой прославится группа 0. Альбом полностью состоит из бодрых панковских стебных песен с подростковой лирикой и одной инструменталки. боя на этом альбоме звучит только песня «Моя любовь». По словам Чистякова, добавлен он был туда только ради прикола. Песни, аборт, музыка драчевых напильников, так только лучше, завтра будет тот же день, московский вокзал и штаны, она же радиолюбитель. будут перезаписаны на дебютники группы 0. Официальный альбом скрэпа был издан только в 2000 году. В 1985 году Федор Чистяков узнает, что рядом с его домом находится кружок звукозаписи, где Андрей Топила по ночам нелегально бесплатно записывает рок-группу. Участники скрэпа записались в этот кружок и захотели записать баллады, но Тропила их не оценил. Но потом Чистяков продемонстрировал ему альбом «Скрэп», который сразил звукорежиссёра на повал. По совету Тропилы музыканты меняют название «Скрэп» на нулевая группа, позднее просто ноль, взятые из песни инвалид нулевой группы, и записывают с осени 85 -го года по весну 86 альбом «Музыка дращевых напильников». Альбом был записан в составе Федор Чистякова – вокал, баян – гитара, бас-гитара, Алексей Николаев – ударная гитара, вокал, Анатолий Платонов и Дмитрий Кусаков – бас-гитара. Официальный альбом был издан только в 1997 году. Музыка музыканрахчевых на напильников альбом преимущественно гитарный. Чистяков еще не стал единственным вокалистом, и в целом альбом звучит как улучшенная версия одноименного альбома группы Scrap с нормальной записью и сведением, а не как дебютник группы 0. В стиле, который потом станет традиционным для 0, выдержана только песни инвалид нулевой группы. Вскоре группа перестанет исполнять песни с этого альбома с заключением композиции «Инвалид нулевой группы». Петру тогда казалось, что альбом это нечто чрезвычайно серьезное, вспоминает басист Дмитрий Монстр Гусаков. Но там должны присутствовать эксперименты с лентами, со скоростью звука и обязательное перетекание одной композиции в другую. Что такое живой концерт, он вообще не понимал и не мыслил в этом направлении. Он хотел сидеть в студии и записывать великие альбомы. Также, по санцу ему всегда больше нравилась работать на студии, чем давать концерт. Вследствие он называл альбом Музыка драчок-напильников лишь пробой пера и курсовой работы. Дебютный концерт «Ноля» произошел на репетиционной базе на Московском проспекте в декабре 1986 -го года. Немногим позже группа успешно проходит прослушивание и вступает в ленинградский рок-клуб. Музыканты группы «Ноль» долго не могли решиться, чтобы сделать баян главным солирующим инструментом. Постоянно возникали споры, особенно между Чистяковым и басистом Дмитрием Гусаковым, что с Баяном это и не року а всякой-то блатняк. Но здравый смысл возобладал, и таким образом группа нашла свое уникальное звучание. В восемьдесят седьмом году группа начинает активно гастролировать. После фестиваля Черноголовки в армии ходит барабанщик Алексей Николаев. За это время его будут заменять Сергей Шарков из группы Патриархальная выставка, в будущем из объекта насмешек», Александр Александр Дусерворнов из группы Летний сад, в будущем станет известен как ударник группы Текила джаз и Вячеслав Никольчак. Шарковым ноль снимается в немецком документальном фильме Давай рок-н-ролл, где показаны два простых клипа на песни Доктор Хайдер и Вперед болты, причем обе песни показаны лишь частично. В Ярославле совместное выступление групп «Ноль» и «Зоопарк» отменили. И в освободившееся время в номере сочинил кавер на песню боги вуги группы «Зоопарк» на мотив «Варшавянки». И я собираю свою дверь на десячий завод, На улице стоит ужасная жара, но мы будем танцевать, буди-боги на да утра бить я люблю, Боге-воги я люблю, буге-боги я люблю, победи я, я танцую каждый день. Я совершаю телефонный звонок Я звоню тебе, я говорю тебе привет Я не видел тебя сорок тысяч лет И если ты не знаешь, чем вечер занят То почему бы нам с тобой не пойти потанцевать? Ведь ты же любишь, боги-воги, ты же любишь боги, боги ты же любишь, боги, -боги ты танцуешь каждый день Тебя зоопарка Майк Науменко, спрашивал в тот момент в соседнем номере, по такому случаю Ротмузили, исполнили ему этот кавер. Он одобрил его и разрешил исполнять на концертах. На концерте в Ленинградском цирке «Ноль» и «Зоопарк» исполнили эту песню совместно. В сентябре 1988 года «Ноль» впервые выступает за границей, в Чехословакии, в Праге и Братиславе. Из-за проблем со студией новый альбом вышел только в 1989 году. Альбом «Сказки» стал первым альбомом «Ноля» в его традиционном стиле и продемонстрировал огромный творческий скачок по сравнению с дебютным альбомом. Баян на «Сказках» окончательно стал главным инструментом, поет теперь во всех песнях Фёдоров Чесякова. Другие участники – Георгий Стариков, (балалайка, гитара, Дмитрий Гусаков, бас, Алексей Николаев, (трумба, барабаны), Сергей шинкова (барабаны). Николаев отписал свои партии во время увольнительных из армии. Женский вокал в песне "Легкая эротика» Елена Вишня, жена звукорежиссера Алексея Вишни. В аннотации к пластинке художник Игорь Петровский, он же Пётр Ишин, написал. тоже же привлекает слушателей к этому коллективу? Прежде всего, высокоисполнительское мастерство – Слушайте скреж гитары Кеоргия Старикова, невнятное бормотание бас гитары Дмитрия Гусакова, кастрюльный перезвон тарелок Алексея Николаева, отрывающий музыкальное полотно баян и болезненно надрывный вокал лидера группы Федора Чистякова. И вы поймете, что внутри проблемы современной молодежи, такие как наркомания, отчуждение, стресс, психические расстройства, ведущие в тупик отношения полов знакомым музыкантам не понаслышке. Открывающая композиция с этого альбома «Как оно есть» в духе группы Genesis. Самая любимая песня Щетякова из всего творчества группы «Ноль». Альбом «Сказки» вышел подпольно на кассетах на лейбле «Антроп» в 1989 году, на виниле в 1990 на фирме «Мелодия», став первым альбоме «Ноля», вышел официально. В июне 90 -го года «Ноль» выехал на гастроли в Финляндии. В 1990 году, зимой, записывается альбом «Северные буги», также логичным родовесим стиля, сформированного на альбоме «Сказки». Альбом Северные Боги разделен на три части: Северные Боги и полет на Луну. Первая часть под названием Северные Боги продолжение альбома сказки, посвященное всякой бытовухе. Вторая полет на Луну три инструменталки, и четыре песни, навесово вокал ударника Алексея Николаева. Из-за этого альбом Северные Боги, самый рваный во всей искографии группы, не создающий впечатление единого целого. На этом релизе впервые в музыке «Ноля» возникнут элементы психологического рока. Через два года часть песен с альбома «Северная Буги» войдут в саундтрек фильм фильма «Гангофер» Бахата Килибаева, снятого на ММ-студии, MMM о котором когда-нибудь на этом канале выйдет ролик, из которого автор данного видео и узнал о группе «Ноль». После записи альбома «Северные Буги» 0 выступит в Ирландии, Франции и Германии. Летом 1990 -го года собралась супергруппа Черные индюки», состоявшая из музыкантов группы 0, выхода «Алиса» и «Маньяки». Был записан альбом по названию говнарок состоявший из 10 треков. Вспоминая, Сергей Силия Селюгин из группы Выход. Сейчас прослушал черных индиков. Ту часть, где мои песни. Такого не было саунда больше нет нигде. Ни у выхода, ни у нуля, ни у времени любить, ни до, ни после. А как все получилось? Пришли мы в первый день на студию Вова Кузнецова болванку. Состав классический Николс на барабанах, Федор на баяне. Коля Фомин на гитаре, я на басу. Довольно разошлись. На следующий день надо писать вокалы. Приходит Федя и говорит. Получается, Галимой ноль только с гитарой. Нам еще один ноль. Надо сделать так, чтобы все было не похоже на изначальный проект всех участников. И садись тогда сам за гитару со слайдом, а коли Фомин за рояль, а я начинаю петь таким пи***ем, типа Роберта Смита голосом. Если идея была сделать Чора Хантюков максимально отдалёнными от всего нами до этого сыгранного и спитого, то она идеально реализована. В 1991 году выходит почти полностью акустический альбом "Песня безответной любви к Родине". Он же белый альбом, самый популярный и лучше всего оцененный в дискографии коллектива. Альбом был записан всего за неделю и издан на первом российском индивидуальном филе на виниле. На песне "Безответной любви к Родине" были записаны самые известные композиции группы 0, такие как "Человек-кошка", "Улица Ленина", "Иду курю", "Песня настоящего деза" и "Ехали по улице трамвай» гостевым участием на пластинке отметились Павел Литвинов и Алексей Рубанов из группы «Аукцион». На песню «Настоящего индейца» и песню «Еду курю» были сняты клипы. По словам ударника Алексея Николаева, когда снимался клип на песню до курю», музыканты были очень тропсивы, страшно накуривались и напевались, и были нефотогеничны. Поэтому все, что снимали с музыкантами, в клип не вошло, только несколько кадров. В 1997 году на песню человека кошка» будет снят официальный мультипликационный клип. Летом 1992 года записывается альбом Полундра, самый мрачный, злой и психоделичный во всей дискографии группы 0 и ставший единственным, на котором в текстах появляется мат. Поистине творческая вершина группы 0 в целом и Федора Чистякова в частности. Будущий это ман, прошлый обман. Эти строки из песни «Блуждающий биоробот» в точности передают настроение России начала 90-х. Кстати, именно из песни «Говнорог» с альбома «Полондро» в обиход пошло и до слов. Запись пластинки была профинансирована в печально известной финансовой пирамиды МММ который работал ударник коллектива Алексей Николаев, на день которой был также снят режиссером Бахытом Килибаевым клип на песню ⁇ Иду курю ⁇ За несколько дней в Москве на студии Аниц было записано 30 песен, из которых в альбом вошли только 8. Гитарист Стариков участие в записи альбома не принимал, сказал, что ему на нем играть нечего. Вместо него гитарные партии на альбоме исполнил Александр Никишин. По неизвестной причине, после перевоза и завтра тиража дисков с альбомом, музыканты полгода не разрешали его продавать. Может быть, сказали психические проблемы Федора Чистякова, хотя кто знает. В то время Чистяков дошел до края, постоянно пел и употребляя наркотики. По его мнению, на этом альбоме начался конфликт его лирического героя с ним самим. В то же время его совершенно не понимала публика. Он говорил, что пел песни, которые ему разрывали сердце, и ожидал соответствующей реакции. А после концерта к нему подходили радостные поклонники и говорили «Ах, Федор, это же настоящее искусство». А он про себя думал «Идиоты, что вам тут может понравиться? Вы с массу сужели, это уже конец». Волондре было суждено стать последним альбомом в дискографии группы. 8 октября 1992 года, хоть в прогулке своей знакомой Ириной Левшаковой, она же линек. Блочи по затействе ганлюциногенов, Чистяков несколько раз ударил ее ножом в область шеи, но она выжила. Причем множен одолжил удары Никоналя Алексея Николаева. Впоследствии Чистяков объяснял покушение на убийство тем, что Левшакова была ведьмой, и с помощью убийства он хотел успать мир от ее черной ауры. Впоследствии Чистяков провел год в СИЗО в крестах, и затем еще год в психбольнице, откуда несколько раз забегал. Находясь в крестах, Чистяков посвятил Ирине Левшаковое стихотворение, поэм из крестов, последний двух строк, которого написал. «Слова бессильные, руки тянутся к ножу, всем блудным сукам холод прижать, ведь всех почти с ума свели заразы, отмыть позор, спасти святую землю, и за дела свои она достойна смерти». И должен царстве ее прийти конец. Я вынес приговор ей казнь назначил, и в исполнение привел собственноручно, готов ответ за то держать от слов своих и дел не отступлюсь. Ирина Левшакова была довольно известным персонажем богной тусовки того времени. На ее дачу в поселке Комаров собирает Гербенщиков, Кинча, Башлачев, все Гакель из аквариума, основатель группы Алиса Задери и многие другие. Дома у нее употребляют различные запрещенные вещества, вскоре после ареста Чистякова на нее завели дело за содержание наркопритона, которое вскоре было закрыто. В 2010 году на нее было снова заведено дело за выращивание конопли в количестве 1247 кустов и хранение 600 граммов, но к ответственности ее так и не привлекли. Свидетельствует адвокат Чистякова Игорь Хитьков. Что касается Левшаковой, то она заняла очень жесткую позицию против Федора. На суде, выгораживая себя, она ставила все снова на голову и валила все на Чистякова. Я понял, что она очень волевая женщина, под влиянием которой оказался Федор. То есть, не вдаваясь в подробности характера, она заставляла его делать такие вещи, и он делал их даже по отношению к своей матери, которую он, после некоторого времени, придя в себя, осознал и просто пришел в ужас. Он говорил мне на полном серьезе. Это настоящая ведьма. Она воздействует на мой мозг. Я не могу с собой управлять. Ее надо избавиться как может скорее. Только -то меня выпустят, сразу же войду и зарежу его. Я, как его адвокат, пытался объяснить Федору, что он обласкан Богом, поэтому ему нельзя променивать свой талант на борьбу с ведьмами. Ведь он же кричал в первые месяцы нашего общения во время следствия. Пусть будет открытый суд, пусть дает десятку, но я все расскажу про нее. Я ему на это доказывал, что это не те методы борьбы с такими людьми. Идти в обанк совершенно ни к чему. В конце концов, лучше бы песню об этом написать, чем сидеть на зоне и закоить содержание притона. В конце концов, Федор встал на нашу позицию и нам удалось склонить суд к решению помещения Федора в обычную психбольницу. Это было сложно, так как судья... Очень напрягся, узнав, что Федор Рокер, да еще и мухоморами баловался. Да его по статье обычно, если их кладут в психбольницу, то в тюремную со строгим режимом, все-таки покушение на убийство. Когда я прочел Федору заключение суда, он произнес: Ну что же, дурка так дурка? У нас вообще страна дурная. Дураков кормят лучше, чем на воле, даже сгущенку выдают. Я ее дома никогда не ел. Думаю, что за этот год организм Федора очитился от всяческих шлаков. Он парень талантлив. Просто так зарыть его талант психушке вряд ли удастся. Мои нынешние клиенты, с которыми я общаюсь скажем, в крестах, знают, что я вел дело Федора и обязательно о нем интересуются. Но как там он? И даже просит передать, что придут к нему на концерт, лет через пять, когда освободятся. Там его уже считают своим. Рассказывает тогдашний менеджер журналя Светлана Лосима. Это Ира, человек, который самоутверждается на процветании чужих грехов. Человек ломается, начинает в говнище, а это ее поднимая в собственных глазах. И чем известнее такой человек, тем больше она от этого тащится. Она, конечно же, как и все такие люди, интересуется черной магией и наверняка неплохо в ней разбирается, но ее сила проявляется в нестоятельности тех, на кого она влияет. Кинчик, к примеру, просек ее чернувшись, и через три дня сбежал с ее комаровского логова, а Балачев просто как Лизма впитывал в себя ее дерьмо. Вспоминает художник Митя Шагин. Слава богу, я ни разу не был не ее в Комарове. Но я лично слышал, как она при всех хвасталась, что посадил Башлащева на курение анаши. Неспроста у него перед самоубийством была страшная депрессуха. Я уверен, что и без Иры тут не обошлось. За год до истории с Федором у нее в Комарове жили два парня из Перми. Одного хорошо я знал, бард какой-то по кличке Баська Махно, его фамилия Чещерин. Другого звали Димой. Так вот, Диму нашли у железнодорожного полотна, при невыясненных обстоятельствах. То ли сам бросился под поезд, то ли его случайно сбило. Я заодно, он был под наркотой, которого набрался на малине у Ирины. А Чечерин у меня долго жил в мастерской после своей комаровской жизни. У него, я думал, свидетель жутко съехала крыша после Ириных то грибков Во время отсутствия Чистякова оставшиеся музыканты ля записали альбом Бреди под названием «Ноль без палочки». В целом, весьма крепкий фолк релиз, весьма отдаленный, напоминающий творчество группы «Ноль». Единственный слабый номер на пластинке – песня «Хай Ю», звучащая как нечто среднее между «Красной плесенью» и «Сектором газа». В 1995 году Чистяков вступил в свидетелей Еговы, бросил пить, курить, употреблять наркотики и надолго прекратил исполнение песен группы «Ноль». В интервью в том же году он заявил: Мне все время хотелось совершенствовать свою музыку, записываться во все более крутых студиях, использовать новые примочки. Мне казалось, что от этого должно круче вставлять. Наконец мы записали по Лондру в офигительной студии на плющихе. Кажется, дальше некуда, и все равно чего-то не хватало. Потом я до того доэкспериментировался, что это на жизнь стал кататься. В общем, с рок-н-роллом покончено. Теперь я буду проповедовать слово Божие. Впоследствии единственным следующим почти альбомом группы 0 станет сборник архивных записей «Созрела дурь», планировавшийся как совместный альбом с группой «Выход». Записанный осенью 1992 -го года при участии музыкантов групп «Выход» и «Время любить». Как правило, если группа начинает издавать ранее неизданное, это означает лишь то, что группа мертва, все а всё издающийся отныне – удел поклонников и коллекционеров. Однако этот сборник все равно получился хорошим сборником сильных песен. Альбом должен был быть доделан на студию Петра Мамонова из группы «Звуки му». И был почти доделан, была записана ритм-секция для низких песен. Однако вечером после записи Чистяков внезапно заявил, что в студию кощая Бессмертного он больше никогда не зайдет. Позже группа «Ноль» будет несколько раз воссоединяться для концертов. В 1997 году будет сделана попытка подразднить группу, закончившаяся с в 2017-м произошел полноценный реюнин коллектива, был общий сингл «Время жить», состоящий из написанной еще в 1992 году песни. Но воссоединение было сорвано из-за эмиграции Федора Чистякова из России. Он объяснил в свой ответ признания в связи с ленинговой экстремистской организацией. Группа 0 была одной из сильнейших советских рок-групп, обладавшей своим уникальным стилем и одной из первых, сочетавших панк с русской народной музыкой. Группа также обладала огромным коммерческим потенциалом за границей, благодаря своему русскому народному звучанию, не имевшему аналогов западной рок-музыки. В наше время ноль подзабытый у себя на родине, хоть его музыкой была низко головы выше Алисы или ДДТ, популярных по сей день. После прекращения существования группы ноль частяков запишет несколько альбомов, даже селл-трек для мультсериала «Простоквашина». Будет экспериментировать с жанрами, перезаписывать песни ноля на, на английском, писать инструментальную музыку и песни на стихи поэтов-абсурдистов, но даже близко не сможет приблизиться к уровню известности группы ноль. Впрочем, это уже совсем другая история. Распространяйте это видео, донайте, подписывайтесь на второй канал, на группу ВК, Инстаграм и Телеграм.